Привет всем! Видео сегодня будет необычным и долгожданным и для зрителей и для меня. Меня много раз спрашивали, чтобы я посоветовал какие-нибудь книжки или рассказал, какие книжки на меня сильно повлияли. Я тщательно продумал этот вопрос, составил шорт-лист и готов поделиться. Текста у меня готового нет, так что буду импровизировать. Если буду оговариваться, ну, буду монтировать, ничего страшного. Я решил рассказать не просто про 10 книг, а 10 таких как бы островов. То есть каждая книжка она является входной точкой в некую область. И вот про эти 10 областей я хочу сегодня рассказать. Как я их выбрал? Конечно, книжек гораздо больше. И даже вот рядом с теми, что здесь лежат, неподалеку лежат гораздо больше книг. Вопрос о том, чтобы выбрать лучшие книги, очень сложный. Это вопрос, на который почти невозможно ответить. Поэтому я его переформулировал. И решил спросить себя так. А какие книжки я перечитывал много раз? Э, доволен тем, что я их перечитывал. И готов перечитать снова. То есть, явно буду смотреть снова. Оказалось, что на этот вопрос гораздо легче ответить. Я просто прошелся по книжным полкам. Посмотрел, что реально я вот читал много раз. И что из этого явно буду читать снова. И... Из этих уже книг выбрал свой шорт-лист. Перечислять я их буду в порядке без какого-либо приоритета. Я даже не все из них помню, в каком порядке по времени они ко мне пришли, и не все помню, как пришли. Но так или иначе, они все пришли. Часть книг здесь отсутствует, потому что они либо у меня на руках находятся у кого-то, либо они в электронном виде. Когда про такую книжку буду говорить, я буду добавлять в монтаже уже поверх изображения. Обложки, как она выглядит. Да, предваряя вопрос, зачем вот этот вот костюм? Ну за тем, что взрослый человек и мужчина, тем более который время от времени работает руками, обрастает рядом особых примет, которые я тоже не хочу показывать. Так что вот такой у нас спортивный прикид. Надеюсь, он не помешает мне листать нижки. Ну что же, начнем с небольшого острова. Сегун. Джеймс Клавл. Даже те, кто книжку не читал, слышали про мини-сериал. Сериал, конечно, неплохой, но он даже близко не подходит к содержанию книги. Я не помню, из какого любопытства я решил... Я сначала посмотрел сериал давно-давно, там, когда его первый раз еще показывали. Потом просто ради интереса попробовал почитать. Много лет спустя. И книжка произвела неизгладимое впечатление. Вот. Единственное, читал я на английском языке. Этот русский вариант я купил специально, чтобы давать почитать родственникам, знакомым, кто не знаком, но хочет. Перевод фиговый, откровенно, то есть на 3, наверное, по 5 бальной системе. Но для ознакомления, если нет других вариантов, если не умеете читать по-английски, то, в общем, сгодится. Перевод не ужасный, ну, посредственный. На английском языке книжка свободно лежит, по-моему, на либру. Любой желающий может скачать и прочитать. А, пробовал другие книжки Джеймса Клавела. Что-то как-то у меня не пошло. Вот, там Про Второй мировой уже времена и так далее. А, что здесь важнее, даже трудно сказать. Я не думаю, что она исторически какую-то очень большую ценность представляет. Конечно, самое главное здесь это отношение между людьми. Политика, с одной стороны, и умение политически мыслить и действовать. И личные отношения. Причем тут и романтика, и отношения начальник подчиненный. Очень круто выписаны. Э, главный герой. Ну, наверное, он не самый главный герой, но, в общем, один из главных героев Таранага. Просто мега-человек. Во многом хочется и нужно с него брать пример. Ну, пусть не во всем, но во многом. Я думаю, что по своему подходу он чем-то близок. Фрэнку Андервуду из карточного домика. Я часто думаю, в некоторых ситуациях, думаю, кто бы победил вот в этой ситуации, кто кого переиграл бы, Таранага или Фрэнк Андервуд. И думаю, что во многих ситуациях Таранага, скорее всего, его переиграл бы, потому что Таранага круче. В смысле умения мыслить, в смысле умения владеть, в смысле умения понимать людей. Они, конечно, оба очень крутые, но Таранага просто этот сверхчеловек. Вот также здесь очень неплохо показан столк... феномен столкновения двух культур. Когда вроде там цивилизация, тут цивилизация, но они сталкиваются и, в общем, много недопонимания и много интересного взаимного обучения. Потом в другой книжке эта тема тоже будет задета. Так что, на мой взгляд, это маст Всячески рекомендую. Вот на меня оказало огромное влияние и, думаю, еще будет оказывать дальше. Мне потом... Один коллега советовал прочитать для сравнения, просто чтобы сравнить достоверность. Документальное произведение русское называется «Фрегат Палада. Вот оно, так сказать, более написано документально, потому что это люди, которые реально участвовали в экспедиции в Японию и как устанавливали отношения с Японией в царские времена. Ну, книжками не пошла, честно говоря. Она очень тяжелым языком написана. И все таки здесь направление изложения другое. Она другое написано кто хочет более документального наверное стоит посмотреть фрикат палаза раз уже заговорили про столкновение культур поверх этой книжки должна лежать другая книжка даже две книжки первая английская книжка называется the culture code автор клатер рапай сверхчеловек буквально его есть немножко на ютюбе это по образованию психиатр который занимался аутичными детьми. Потом, по стечению обстоятельств, переквалифицировался и начал использовать свои мега знания для продвижения товаров. И, в общем, для рекламы. Многие слоганы, которые мы знаем из рекламы, типа «Лореаль», эти вы этого достойны, в оригинале придуманы при непосредственном его участии. Машина, например, PT Cruiser, который вы все знаете по виду, это личное его творчество. И, в общем, еще множество других вещей. И читать эту книжку нужно, конечно же, не из-за маркетинга и не из-за того, чтобы продавать. Ну, если вы еще и продажник, то, конечно, вам, наверное, она тоже пригодится. Ту книжку имеет смысл читать для понимания всяких глубинных вещей. То, что он называет кодами и технологией, подходы, которые он использует, чтобы раскрывать коды. И в той книжке часть кодов, собственно, раскрыта. То есть, что, например, американец имеет в виду? как сверх идею, когда говорит или думает про автомобиль. Что мы думаем или имеем в виду, когда говорим про здоровье, про красоту, про любовь, про алкоголь и так далее, и так далее. Мы как бы не осознаем этих вещей, но вот он занимается именно тем, что вскрывает в неком сообществе некое такое глубинное подсознательное коллективное восприятие некого предмета или понятия. И оригинальная книжка называется «The Culture Code». Здесь от... Она у меня в электронном виде, поэтому ее здесь нет. А позже вышла книжка в русском переводе, случайно увидел. Обалденно качественно переведена. Называется «Культурный код. Клотер Рапай». Обложку добавляю на экран. Очень хорошо написано. Читать можно со случайного места. Много раз читал, перечитывал и буду читать снова. А видео Рапая тоже. Заглядение просто. То, что на YouTube есть. Даже те немногие обрывки. Несколько его лекций. Там он рассказывает вещи, о которых в книжках нету. Эта книжка заявлена как продолжение. То есть э, обычно код локализуется в конкретной стране. Вот он накрыл несколько так сказать, секретов, которые он ну, заявляет, по крайней мере, что есть коды, которые универсальны во всем мире. И вот эта книжка, так понимаю, посвящена им. По отзывам книжка более слабая. Я ее еще не прочитал. Она вот ко мне приехала, лежит, ждет своей очереди. Но в первую очередь рекомендую все таки первую его книгу. Она не первая из всего, что он написал, но она та, которая принесла ему известность – The Culture Code, Клотер Рапай. Столкновение культур – это вот, если вы читали и сегуна и будете читать его, то там будет множество взаимных пересечений и похожих идей, то есть, в общем, столкновение культур вызывает одни и те же знакомые феномены. Автор, которому я обязан в общем вхождением в тему вообще мужского движения, это Уоррен Фаррелл, конечно же. Вот в свое время, когда как у меня была тяжелая психологическая ситуация, я занимался попыткой осознать то, что происходит, да, тут эта механика отношений в семье и более глубоких там, и хвосты, которые собственные, и собственно детство тянутся, и в общем никакая книжка готовая мне не помогала. Я пытался искать обрывочные фразы в интернете, там по-русски на Яндексе, потом по-английски на Гугле, ну, попытки такие сформулировать, то есть в чем собственно, проблема была. И вот в конце концов на русском мне ничего не принесли поиски там, кроме каких-то обрывочных статей. А на английском... Google мне принес цитату из книжки «Why men are the way they are?» «Почему мужчины такие, какие они есть?» Я быстро нашел кусок из этой книжки, прочитал, понял, что это да, это то, что мне нужно срочно, вот, и заказал сразу несколько. Здесь не все книжки представлены, у меня его полное собрание собрано, кроме последней книжки, которая называется «The Boy Crisis». Я о ней всё знаю уже, в общем. Видел интервью. Вот. Меня, единственное, смущает, что она написана в соавторстве с Джоном Греем. Джон Грей – это автор книжки «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Он у меня тоже в большом количестве есть, но в этот список я бы его не стал включать. В «Лучший остров». Джон Грей у меня очень противоречивое чувство вызывает, поэтому, ну, надеюсь, что вроде по отзывам книжка хорошая, суммирует. Некоторые проблемы, которые тут в других книжках тоже уже раскрывались, но, в общем, Уоррен Фаррел вплотную раскрыл тему кризиса мальчиков, да, кризиса мужчин, которые начинаются, то есть ноги у него растут из детства, и про это он написал последнюю книгу. Кроме этой последней книги, у меня есть все, вот здесь только некоторые представлены, это самая главная книжка, с которой началось мое с ним знакомство, она очень старая, она написана в 80-е годы, и многие тут идеи и данные устаревшие. Вот, но с тех пор данные все нарастали и нарастали. Его же родственная книжка «Миф о власти мужчин», если помните в фильме «Красная таблетка», там она упоминается, у многих мужчин с нее начиналось так сказать, знакомство с этой темой. Примерно того же периода, но поновее. Женщины не слышат того, о чем мужчины молчат. Вот, и это, наверное, одна из самых поздних, и мне вот была близкая Тут некоторые практические, очень ценные советы, все-таки он не просто теоретик, он практик, психолог, психотерапевт. Отцы и дети объединяются снова, скажем так, юнион. Причем тут имеется в виду отцы и в действующей семье, и в семье распавшейся. И в целом философском смысле тоже. Очень много справочных данных, когда приходится на форумах спорить, там, что примера. Докажите, почему источником опасности главным является мамы, там, или а откуда вы взяли, что два самых главных опасных человека это вот мать и не небиологический ее, значит, друг. А откуда вы взяли, что там мужчины тратят на домашнюю работу столько же или даже больше, чем женщины. Вот у Уоррена Фаррелла огромные списки литературы со ссылками на справочники. Каждая цифра, которая приводится, она Обязательно идет справочники в конце с цитатами, с отсылками к оригиналу и так далее. Потому что книжки пишутся строго, и эти люди знают, что за каждое не так сказанное слово им пролетит. Поэтому они следят за тем, что говорят. Вот у Уоррена Фаррелла все это есть. Это, так сказать, моя входная точка в западное мужское движение. Ну, собственно, никакого другого движения не было тогда, так что. Вот. Большое ему спасибо. Надеюсь, когда-нибудь мы еще с ним лично пообщаемся. Наверное, по родственной теме можно перейти. Эта книжка одна в своем роде. Она никакого такого облака такового не образует. Хотя не совсем так. Я только что про нее говорил и иногда упоминаю ее на форумах, там в обсуждениях. Книжка Алька Болдина ⁇ Обещание себе ⁇ написанная по результатам его развода его очень длинные судебно-психологические тяжбы с его бывшей женой вокруг дочери там много всяких скандалов очень тяжело я было читать потому что тут очень личные как бы переживания человек который этот прошел все-таки он по-другому все это знает по-другому описывает там такие есть мелочи которые невозможно знать заранее которые вот ну Человек, который эту ситуацию не проходил, он не поймет просто местами, о чем это написано. Если у вас вот есть опасность попадания в ситуацию отчуждения родителя, или уже в этой ситуации находитесь, то это было бы большим подспорьем. Потому что тут все-таки не только констатация того, что происходило, но еще и путь выхода. То есть чем закончился его путь, хотя он был очень-очень непростым. В середине здесь. Авторы знакомят нас. Он писал это в соавторстве с э, человеком. Здесь где-то в середке есть введение в тему, что такое синдром отчуждения родителя. ПАС. И он знакомит нас с тем, кто такой доктор. Ричард Аллен Паркер. Интервью которого я размещал. Э, интервью, выступление. Ссылочку даю в углу. Ну, вот, посмотрите. Я все еще не дошел до секции «Вопросы и ответы», но... Основная часть все-таки он там доносит. К большому моему сожалению, здесь должна была бы быть книжка самого э, Ричарда Д. Гарнера, которая называется Parental Alienation Syndrome, в самой последней редакции, но у меня ее, к сожалению, все еще нет. Вот не сложилось ее купить и прочитать. Я как бы знаю все содержание о ней, я знаю все, что в ней сказано, но самой книжки у меня нет. Она явно должна быть здесь, в этом же облаке. Ричарда уже нет в живых, но есть ряд ученых и психиатров, которые продолжают эту тему. Надеюсь, что и книжки у меня их появятся, и может быть, даже с кем-то из них удастся и поговорить на тему синдрома отчуждения родителя. Очень тяжелая книга, очень многое с ней связано. Желаю, чтобы она никогда вам не понадобилась на практике. Но для образования очень полезная вещь. Книжки по воспитанию, особенно по воспитанию отцовства. Вот две другие книжки, иди просто как пример. То есть у меня их вообще-то много, это так просто на вскидку. Вот книжки, которых много, и книжки, честно говоря, ни о чем. Вот я искал какую-нибудь полезную информацию, где что-то было бы про серьезный подход, такой высокий подход к воспитанию вообще, там к семье в частности и так далее. И большинство книжек, вот, вот эта вот книжка, кстати, она на русском языке тоже есть, и даже где-то у меня здесь есть бесполезные такие книжки, ни о чем, За все хорошее против всего плохого. То же самое, в общем, вот «Quarion Tintin» «Love Logic». И это, так сказать, не как родственные книжки, а, наоборот, для контраста. Вот эта книжка совершенно особенная. Я хоть и искал книжки, потом похожие. Не удивляйтесь, что многие книги в таком не очень хорошем состоянии Большинство из них куплено подержанными, так они стоят гораздо дешевле, иногда там в 10 раз дешевле, чем новые, поэтому когда есть книжка, тем более если я не очень уверен в содержимом, я беру поддержанные. Это и на Амазоне есть, и там в специальных магазинах, так что они приходят, иногда из библиотек, иногда из частных рук, с разной степенью повреждения, вот. но я стараюсь убирать, чтобы состояние было хорошее и очень хорошее. Вот эта книжка, в частности, пришла поддержанная. Единственная книжка, какая мне пока попалась, где действительно очень серьезно и глубоко раскрыта тема мужчины, как бы роли в семье, и конкретно, ну, в основном, конечно, да, роль отца. Тут человек и верующий, то есть в какой-то степени он опирается и на, на Библию, но в основном больше на психологию. И вот часть с которой не близка, ну как бы я с ней мирюсь, но в общем сам так действовать не готов. Он. Очень такой бизнес-подход описывает прям... У него, например, есть месячный план, чего вы хотите достигнуть за, например, там неделю, месяц, там, например, улучшить отношения там, со средним сыном. И вот прям план с, с расписанием, планинг. Вот примерно так же, кстати говоря, выглядят планинги у очарования женственности, только там женские. Да, это вот мужские планинги. То есть, вот, например... 90-дневный семейный план. Записывается план, шаги, которые нужно сделать. И вот галочками прям, что нужно сделать. Например, тут расписание. Расписание встреч там, с детьми один на один. Там обязательно такое время есть. В общем, тут много чего. Очень много интересных упражнений для самостоятельной работы. Чисто на психологию вот в этих во врезках таких. Тут где-то было, например, там упражнение такое. Напишите. Некролог о себе. <смех> В общем, очень много информации связано со сознанием, себя, своей роли вообще и так далее. Вот, я не буду, она заслуживает ну, отдельного подробного разбора, я не буду про это подробно останавливаться. Вот смотрите, просто это одна из иллюстраций. Парадигма, э, так сказать, некая идея, как э, автор предлагает смотреть на свою роль э, отцовскую. И парадигма это выглядит как колесо. Там, если не очень видно, я сейчас зачитаю. Вот, значит, самое, самое основное, я про это вот упоминал недавно в ролике, на оси написано «Осознайте свою значимость». Тут, там, по каждому пункту отдельная глава посвящена. Это вот про, в том числе про взаимоотношения со своим собственным отцом. Второй слой. Да, «Действуйте» намеренно, то есть что не нужно это к этому подходить как к искусству, да, что нужно ставить цель, разделять ее на части и по шагам к ней двигаться. Гайки, которые держат колесо на оси, быть проактивным, устанавливать четкие измеряемые цели, прям бизнес-подход. Да? В общем, будьте верны целям, да, держитесь установленных целей, управляйте своим курсом, то есть курс нужно подкручивать. И регулярно пересматривайте и оценивайте свой прогресс. Это вот пять гайк, которые держат все это на оси. Третье. Используйте свою сеть. Тут мелко видно, но в общем. Взаимодействуйте с другими отцами, делитесь опытом. Учитывайте особенности собственного ребенка. Ресурсы, книги, пленки, семинары. Мать и ее вклад. Учителя, тренера, боссы, родственники и так далее. Это как бы спицы этого колеса. Передавайте жизненные навыки и принципы. Это вот, собственно, шина. Используйте по максимуму свои моменты. Это вот как бы момент, когда нужно именно нажать в нужную точку. И, наконец, ваше наследие, следы. То, что вы оставляете в качестве наследия. Вот вроде бы совершенно простая идея восприятия отцовства как такой конструкции инженерные колеса, которая выполняет функцию определенную и определенным образом работает. Но из нее очень много чего видно и очень много чего можно провести. В общем, обалденная книжка. Иногда просматриваю ее с, со случайного места. Вот хоть вот, честно говоря, вот это планирование я в жизнь не внедрил. Как-то оно мне не близко. Вот, ну, пока, по крайней мере, может что-то изменить со временем. Вот. Но что касается вот психологических моментов, а тут их много очень. Это просто вот шедевральная книга, к сожалению, никаких аналогов я пытался найти по. Там Amazon, например, показывает книжки, которые вас также могут заинтересовать. И вот к этой книжке, к сожалению, идут вот такие вот книги, совершенно бесполезные. И, в общем, пока ничего равного я не нашел. И что-то как-то я даже, я не знаю, я не смотрел, есть ли еще книги этого автора. Возможно, у него есть что-то еще. Вот. Но пока вот эта книжка просто единственная в своем роде. Настольная книжка. По такому осознанному отцовству. И в этом смысле совершенно уникальное. Дальше. Ну, я уже много раз упоминал Робина Бейкера. Здесь сверху должна лежать книжка, которая называется «Sperm Wars». Она у меня сейчас на руках, английский вариант. И она же у меня есть в электронном виде. Сначала я купил в электронке. Русский вариант, даю ссылку, я недавно обозревал. Это ее же перевод. Вот этого Тома второго пока нет. Он еще не существует. Обалденные книги, как бы я их считаю их за одну. Не помню уже, где я наткнулся на них, кто мне дал на них наводку. Очень сильно поменяли мировоззрение, поставили, так сказать, сознание на рельсы на определенные. И теперь, даже когда кино смотришь, как бы автоматически, там, романтическое какое-нибудь кино там или с эротическими моментами, сразу думаешь, с какой главы и что тут за механика происходит, насколько это правдоподобно, может это быть или не может быть. Третий том, которого здесь тоже нет. А что у меня тоже в электронном виде, это Sexy in the Future. В принципе, я их считаю за одну книжку, вот эти три книжки. По сути, это одна книга. Вот. Остальное это было, так сказать, в порядке уже изучения темы. Значит, Fragile Science я про нее упоминал. Очень интересно, тут много. Одна глава, одна проблема. Например, про Загар. Как так получается, что вместе с продажами защитных кремов растет э, процент рак и кожа, вот, например, здесь раскрывается генно модифицированные продукты, ну и так далее, в общем, любопытно. То есть автор гораздо шире, чем просто занимается продуктивной частью. Художественную книжку я обозревал, даю ссылку на всякий случай. Вот и жду вторую книжку его художественную тоже. Обалденная вещь. Вот это куплен новый, просто она бумажная в ложке. Вот это еще не читал. И тут он редактор. Редактор, который участвовал в создании мистики миграции». Она у меня отложена, уже год, наверное, лежит, ждет своей очереди. И думаю, что очень интересно. Робин Бейкер, кроме всех вот этих вот репродуктивных вещей, также занимался исследованием магнитного ориентирования животных и людей. И вот эта книжка вся, я так понимаю, посвящена вот этим исследованиям. Надеюсь, что я до нее дойду. Вот, я такие книжки в детстве очень любил. Такие научно-популярные про животных. Ну, и про людей тоже. Ждет своего часа. Но главное все-таки вход знания о репродуктивной системе человека совершенно новой точки зрения и на новой глубине. В общем, так как в школе не преподают. Это Робин Дейкер. Джон Фауз. Джон Фауз. Джона Фауза мне посоветовали, когда одна из коллег на моей там древней работе увидела, какое на меня глубокое впечатление произвел фильм Шоу Трумана о котором можно отдельно говорить. Я считаю, это шедевральный фильм, и он во многом родственен вообще. Тема мужского движения и красной таблетки. Там, собственно, красная таблетка изображена в некотором роде. Да? И вот мне коллега сказала, говорит, тебе нужно прочитать э, Волхва Джона Фауза. Я его прочитал, у меня, у меня на русском языке собрано полное собрание сочинений его. Вот, и я, это вот один из писателей, который я прочитал целиком все. Вот все, что Джон Фауз написал, я все прочитал. И избранные вещи купил на английском языке, потому что все-таки, конечно, оригинал приятнее читать. Единственное, что оригинал не снабжен поясняющими ссылками, потому что там много всяких отсылок к художественной литературе, к музыкальным произведениям и, в общем, всякие аллюзии, которые, не зная, трудно понимать. То есть нужно, по каждому такому чиху нужно лезть в интернет. Вот. Но все-таки оригинал есть оригинал. Единственное, чего бы я, наверное, не посоветовал. Джона Фауза можно советовать читать целиком, абсолютно. Это очень интересная тема. Между прочим, в чем то пересекается с тематикой Робина Бейкера. Тут и психологии много, и мифологии. Мне тоже близко все это. И юнгянщина, так сказать, и древнегреческие все эти вопросы. У него книжка, которая называется «Мэггот. Червь». Наверное, единственное, что я бы не советовал просто ну, потраченное пустое время. И сборник статей червоточины. Какой-то тоже такой не очень... wormholes он называется в оригинале. Все остальное прям, ну, шедевральные вещи. Вот Волх конкретно. Это вещь, которая просто, наверное, must read. То есть, хотя бы раз в жизни человеку стоит это прочитать. Вот. Крас Амед Квинун Квам Амавит. Квикью Амовид крас амит. Вот видите, в английском варианте тут даже перевод не дается, то есть нужно в и посмотреть, что это значит. Ну, я уже читал это много раз, поэтому я могу не подглядывать. А это, так сказать, просто по родственной теме. Я пока когда писатель по-настоящему интересен, интересно, откуда выросли ноги. Вот, например, у волхва. И вот я нашел ссылку, что ноги у волхва растут из Алина Фурнье Большой Мольни. Я его нашел случайным образом, вот. На русском даже языке прочитал. Но это так, для понимания, откуда вырос. Вот. Коллекционер Джона Фауза. Про него нужно, наверное, отдельно рассказать. И есть фильм очень неплохой по коллекционеру. Я, наверное, сделаю скоро видео, где будет частично, по крайней мере, эта тема раскрыта. Ну, в общем, Джон Фауз. Это такой остров большой, который занимает много у меня в сознании. И вот Магиса... Можно открывать с любого места, читать. Это действительно интересно. Тут все, Очень всего много. Ну что, теперь заденем наших отечественных писателей. Видите, такая вот совершенно заношенная книжка, потому что она много раз читана, много раз давалась на руки. Я знаю, что отношения к Пелевину сложные, в общем, и люди к нему <ф warm> по-разному относятся. Вот я для себя считаю, что... Виктор Пелевин это великие русские писатели. Нам повезло жить в то время, когда он пишет. У него множество действительно великих произведений, вот, но все-таки я пальму первенства абсолютную должен отдать ОМОН Ура. Я читал его бесчетное число раз, и, наверное, буду читать еще. Это, конечно, книжка, там кто-то думает, что это наезд на СССР, на космос. Она вообще никакого отношения к космосу не имеет, на мой взгляд. Это книжка про. Внутренние преображения и внутренние изменения сознания человека и под действием возраста, и под действием внешних воздействий. Она небольшая. Вот. Тут, правда, старая книжка это жизнь насекомых тоже очень серьезное произведение, вообще-то. Там, там, кстати, тема вот, э, «Папа и сын, про жуков, кто помнит, да. Ну ладно, отдельная тема. Амонра, это, конечно. Даже если убрать все остальные книги, которые Виктор Пелеев написал, и оставить только Омон Рай, я считаю, все равно можно было бы назвать его великим русским писателем. Вот. Есть еще, конечно, очень сильные книги. Вот, например, его же «Очень сильная книга». Такой настоящий серьезный роман. В общем, у меня практически полное собрание сочинений. Это даже не все книжки еще. Так вот, то, что быстро под рукой попалось, что-то на руках находится. Вот. Но для преображения сознания и так сказать, пробуждений в чем-то речь, опять же, про красную таблетку, хоть это тогда мы так не называли, да, но, в общем, Амон РА. спасибо ему большое. Не знаю, в общем, жизнь была бы неполной без Виктора Пелевина. А второй отечественный автор, наверное, тоже можно назвать великим русским писателем, хоть он и менее известный. А, кто не знает, Михаил Харитонов это творческий псевдоним публициста Константина Анатольевича Крылова. Uh, у него, в общем, много чего написано. Вот, правда, мне он там сейчас написал большой фанфик по Стругацки. Мне просто Стругацки не близки, поэтому и фанфик я не читаю. Вот там большая тема про, про «Золотой ключик» еще там, переработка творческая э, истории про Буратино. но ну, вот, книжка «Успех», наверное, которую можно рекомендовать в качестве такого въезда в тему. Кто такой Михаил Харитонов, как писатель, действительно великий человек. Здесь не только повесть, здесь есть еще рассказы короткие, тоже очень познавательные, глубокие достаточно. Вот, хотите узнать, что такое понятие отрицательного опыта, прочитайте «Между волком и собакой». Вот, «Üбер Алис» тоже, необыкновенные вещи. вот, но, конечно, центральная здесь – это такая мини-повесть «Успех». Моргенштерн. Ну, тоже, в общем, под, в этом дизайне выходил несколько его книг разных. Можно рекомендовать все, но вот для вхождения в тему, кто он такой. вот Есть публицистические книжки. Вот это, например, публицистика просто по, это так сказать, изданные ЖЖ. Потому что этот человек много писал в ЖЖ, писал интересно. То есть его действительно можно было читать. И мне так уж повезло, что я, я лично встречался с Константином Анатольевичем, и у меня эта книжка автографом за что им большое спасибо вот хоть она такая не художественная вот но иногда тут есть что перечитать в общем Михаил Харитонов успех это вхождение в тему Михаила Харитонова так и у нас остался большой такой остров <coughs> я буду его так сказать, показывать частями когда-то давно Роджер Уоттерс написал вы знаете сольный альбом что владеет темой Pink Floyd, которая называется Amused to Death. Там, все, кто копал немножко тему, знают, что этот альбом был написан под действием книжки. И вот меня заинтересовало, что же это была за книжка. Я купил эту книжку и прочитал. И книжка это была Нил Постмана. Нил Постман, между прочим, ну, слышал, что по его книге сделали альбом, но он такими вещами не интересовался и, в общем, не слушал. Книжка произвела на меня неизгладимые впечатления. Вот я ее перечитывал множество раз. Я пытался продвинуть ее издание на русском языке. Она у меня даже лично мной переведена где-то на треть. Есть текст, не знаю, можно выложить, я могу поделиться. Я не смог заинтересовать издательство, чтобы ее перевели. Что очень жаль, потому что книжка, конечно, на 80-х годов. И она во многом уже опоздала. Книжка про воздействие телевизора на, на все стороны жизни и он это пишет гораздо глубже, чем то, что пишут там, не знаю, наши брошюрки церковные там адское воздействие сатанинского там телевизора нет, тут все гораздо глубже. Это профессор, это основатель новой совершенно ветки науки, который называется медиаэкология, экология медиа. Он очень очень глубоко разбирает все эффекты, связанные с носителями, с любыми носителями. Просто вот эта книжка посвящена конкретно телевидению. И там до контраста приводится, как, например, он соотносится с воздействием книги. Книга тоже воздействует на общество, на людей, на все, Собственно, любая новая технология, и тем более носитель, воздействует на общество очень сильно. Это самая известная его книжка. Вот. И поскольку она, по у меня неизгладимое впечатление, я собрал полное собрание сочинений Ниэл Постмана. Не знаю, все ли они прямо здесь сейчас в стопке, но, в общем, вот, например, есть его авторство, соавторство, учебник. Как смотреть теленовости? Я вас уверяю, если вы думаете, что вы умеете смотреть теленовости, вы этого не умеете делать. Вот. Это книжка, которую после которой вы по-другому начали бы смотреть новости. Или вообще прекратили бы их смотреть совсем любопытно. Строим мост 18 век. Как прошлое может улучшить наше будущее? Это вот про великие идеи 18 века, которые могли бы применяться и сейчас. The end of education – это не про конец образования, это про смысл образования. Здесь слово end в другом значении используется. То есть, в чем изначальный смысл образования? Если вы думаете, что знаете об этом, то нет, вы не знаете. Технополия, так сказать, диктат технологий, как наша жизнь определяется во многом технологиями, то что они могут делать и не могут делать. Такая глубокая философская вещь. Есть интервью в интернете интересно. Сборник статей Consensuous Objections Любопытные такие местами сатира, попытки быть сатирическим. Очень сильная книжка. У меня есть статья, переведенная. Я там давал уже ссылку, могу снова бросить исчезновение детства. Это, в общем-то, во многом пересекающаяся тема с телевидением. Это вот полный вариант. Статья там это укороченная версия, которую он сам написал. Очень серьезная книга. По-моему, здесь его фраза идет, что. Дети – это живые послания, которые мы отправляем во время, которого не увидим. Очень серьезная книга, такая, в общем, показывает, что детство, оно не всегда существовало, оно появилось в определенный момент и также может исчезнуть. Вот это, наверное, библиотечная даже редкость, это одна из первых слов книжек. «Руководство для студентов. Как преобразовывать школы и вузы». По-моему, это не все книги, что у меня есть, но, в общем, все-таки главное, о чем я хотел рассказать, это. Веселимся на смерть. Публичный дискурс век-шоу-бизнеса. Это необыкновенная вещь. Вот, поскольку я вошел в эту тему воздействия на технологии на социальную жизнь довольно плотно, то потом, естественно, захотелось и чуть-чуть глубже уже это влезть. Нил Постман это ученик маршала Маклюина. Вот, Кое-что из него тоже есть. Вы наверняка. Даже если не слышали про самого Маклюина, вы слышали фразу The medium is the message. Это человек, который эту фразу изрек. А вот в этой книжке Нил э, Постман эту фразу корректирует до фразы The medium is the metaphor, что носитель в существенной мере определяет, какого типа послания могут через нее передаваться. И если носитель не может передавать определенный тип сообщений, то они никогда и не придут больше, то есть прекратят. У Маклюина очень тяжелые книги. Для понимания, очень тяжелый язык. Они оба вообще-то профессора английского языка, но Нил Постман, между прочим, всю жизнь писал ручкой. Все его книжки написаны ручкой. И он тут подробно даже где-то в какой-то ясник объясняет, что это влияет на то, как. Что получается в итоге. То есть, что его книжка именно рукописная, писалась от руки. Уже потом издатель ее издает. Но он принципиально не редактировал их там ни на машинке, ни на компьютере и так далее. Книжка очень легко читаются. Маршал Макклейна книжки очень тяжелые, сложные и для понимания и для чтения, потому что тут такой реально тяжелый язык, и реально тяжелые идеи. В общем, ну если интересно, вот Гутенберг Галаксия это про, как повлияло книгопечатание на все, на всю нашу культуру. Вот Андественные медиа это такое введение вот в тему, которую Постман позже развил. У Нил Постмана есть одна, фактически только такая большая лекция в интернете, Обязательно я переведу, она заслуживает хорошего, качественного перевода. Называется она Шесть вопросов, которые нам нужно задавать о, каждых, о каждом технологическом новшестве. Вот такой остров. А Нил Постман был совершенно человек синей таблетки в переводе на ваш язык, язык мужского движения. Но идеи, которые он говорит, про подходы, которые он говорит, как он умеет мыслить и формулировать, необыкновенно точны. Вот даже лекции, которая посвящена технологиям, там. Потом, когда я до нее дойду, из нее можно аналогии приводить про все что угодно там. И про брак, и про семью, и про и так далее. Кстати, вот кое-что из той же области даже на русском языке выходило. Это он ссылался в одной из книжек на Льюис Вамфорда «Миф машины». Вот, я его даже на русском языке нашел. В общем, это для тех, кто хочет э, покопать тему технологии и общества. Как технологии влияют на наши социальные отношения. Ну, вот на этом, пожалуй, спасибо за внимание. Многие из этих книжек заслуживают того, чтобы о них подробно рассказывать. Вот. Ну, я пробежался с тем, чтобы раскрыть вот основные, так сказать, такие острова смысловые, которые на меня сильно повлияли. И когда я что-то говорю, или пишу, или обдумываю, то вот это мои как бы мысленные инструменты, которыми я думаю. Потому что язык и словарь – это, собственно, инструменты познания и описания мира. И вот, вот инструменты, которыми во многом определяется то, как я. Мир вижу, как я его познаю. Я, естественно, расширяю свои. Это, это не все острова. Это, вот, наверное, главное, то, что я решил вынести в шорт лист Всем спасибо за внимание. Вот, наверное, захотите какие-то вопросы задать. и Я обычно не очень активно отвечаю на вопросы на YouTube. Но если что-то интересно, пишите. Я вот На этот конкретно ролик я уделю ему время и постараюсь на разные вопросы ответить. А Джон Фаулс, по-моему, лежит весь на липру. По-моему, в открытом виде, там и, и русские, и английский, так что, в общем, читать можно что угодно. Харитонов выкладывает свои тексты бесплатно, они лежат у него на сайте, там найдите. Так что так, спасибо за внимание, вопросы, предложения, пожелания оставляйте. Всем пока и удачи!